В чем же такая что же мы такого можем предложить а, еще один момент который придется такое предисловие еще одно сказать о том что долгое время лично мое мучение заключалось в том что вот мы собираемся мы собираемся там а, уже много лет сам состояние равноденствия. у нас еще есть дополнительные врата которые они известны миру для нас они были какое-то время закрыты сейчас уже мы понимаем что это встроилось вот в как-то в, в, в наш ток жизни а, как, есть понимание того, что, как работает, почему в какое-то время а, конкретно ну, приходит зов, предложение, там, да, иногда как приказ для меня это выглядит, что, собраться и ну, что-то сделать, что-то понять, что-то простроить, что-то почувствовать. Вот Это а, то, что многое из того, что мы делали, на что мы выходили, не было подтверждений вот потому что мы ну, же нормальные люди учились в нормальных школах такие же как и все там э, институтах и так далее и э, вот этот навык что если что-то ты понимаешь правильно этому есть подтверждение так, э, это это можно на что-то опереться вот когда пошли вещи на которые непонятно было что на что опереться вот мы куда-то приезжаем и видим что вот здесь вот нифига никакой там я не знаю там а здесь вот стоит внутри там какой-то агрегат, либо какой-то кристалл в глубине земли. Вот он вот так вот работает. А вот это место, которое мало кому известно, там, да, оно имеет вот такую функцию. А начинаем там подтверждение. Идем на гору, там, которая там по официальной версии какой-то древний курган. Да? Никакой не курган, там внутри механизм спрятан. Вот, засыпан землей. Вот, и, а эта там местность, там вокруг поля, там речки, там ничего не предвещают. Идем, а там вся местность вокруг, она живая и разумная. Ну, то есть все живое, разумное, да, ну вот. Но э, степень разумности, как и с людьми, вот, да, вроде у всех есть разум, но пользуются это в разной степени э, все. И вот в природе то же самое. И, а там природа разумная, там, понимаете, там стоит дерево с ябл... э, яблони, с яблоками в. в... Ну, в диком месте, да. И она с нами разговаривает, как сказки. сказке. Почему? ладно бы, а, если бы, допустим, я одна это слышала, но можно сказать, ну, что взять там, да. А это слышит одни, вторые, третьи, там, яблони предлагают яблоки. Вот эти сказки, когда, знаете, скушай яблочко там. Вот. И там еще что-то. То есть мир мир реагировал, там, откликался мгновенно. И на наше состояние, на наши запросы. То есть это не было таким, что, знаете, скатерть самобранка. Это было разумная а, сила, которая с нами, ну, смотрела вообще, разумно ли мы, есть ли смысл с нами общаться, то есть, ну, можно просто покормить, как вот детей неразумных, да, можно там что-то передать, что-то это, вот, и или какой-то город мы приезжаем там да и смотрим до да, елки-палки до да каких там 200 лет городу то этому городу вот столько -то. вот здесь вот там крепость звезда была там технологии там все под землей под землей там на сколько смотрели метров там где-то на 5 где-то на 15 где-то на 30 метров под землей истинная м -м -м -м, истотная э, территория, истотное, э, что, что там на самом деле. Да? Или мы приезжаем, вот под Оренбургом приезжаем, там какое-то место силы люди ездят. Э, э, поле вокруг э, типа, ну, горами это не называют, это холмы, ну, по кругу, там в центре поля. В центре поля какие-то камушки, ну, обожженные. Ну, какая-то сила идет. Вот энергетики там шамана приходят, значит, что-то там ловят. Прихожу, ребята, Смотрите, это же очевидно кольцевая структура в центре, да, вот этот вот камень выжжена там, то ли какой-то был космопорт, то ли что-то. Остатки камней, маленькая часть от, от какого-то высокого-то, то ли это какой-то маяк был, то ли, ну, конкретно рукотворный, там, проезжая мимо а, холм, на холме деревня, сбоку от этого, ну, как холм, метров... 30, наверное высотой вот сбоку этот холм имеет вот округ вот он такой длинный округлый а сбоку осыпалась земля и под землей огромных размеров блоки кладка вот она а, а на этом холме деревня стоит и вот и вот смотрим и я понимаю что до да какой Ядрение, фени, естественное образование это часть стены, которая была засыпана, она обсыпалась, стала видна структура. Она такого размера, что на ней деревня умещается. Вот. И когда это э, много начали везде видеть и чувствовать, а все официальные данные говорят другое. И потом, и каждый раз, когда это происходило, я просила запрос. Мы просили запрос на подтверждение. И потом низкий поклон всем тем людям, которые раскапывают эти фотографии, эти видео, эти документы, доказывающие, что сейчас уже ну, почти становится общим местом, что поток был, что все засыпано. Особенно засыпаны города. Засыпано неравномерно. Чем больше культурный слой, чем важнее территория, на которой э, находятся вот эти артефакты, чем... Ну, как бы тем большим эпицентром силы и культуры было это место, тем больше оно засыпано, тем выше слой земли над ним. Вот. И чем этого меньше, тем меньше засыпано. И это тоже вопрос к альтернативщикам, потому что а, если говорили о потопе, что прошла лавина и равномерно просто, да, вот засыпала хорошо тогда, почему где-то не засыпано вообще нисколько, или там минимальный какой-то слой, да, а где-то засыпано на 10-15 метров, а, а то может быть и больше, да. Почему такая избирательность? Ну, где-то, когда какой-то монастырь, допустим, да, ну понятно, шла, допустим, шел поток воды и э, он нанес на вот это сопротивление, да? тогда, возможно, там, где сопротивление не встречалось, оно проходило спокойно, а там, где были высокие строения, на них намывало. Может быть, дело в этом. Есть версия, что э, насыпали специально. Я не знаю. Я про то, что вот эти люди, которые выложили сейчас огромное количество доказательств в интернете, фото, видео, того, что мир другой, и э, он устроен по-другому, для нас, например, то, чем мы занимаемся, было очень важно, потому что это полностью подтверждало, дорогие мои, то, что мы видели, чувствовали, то, что мы считывали с территории, то, что мы считывали там, ну, с предметов, с артефактов. Вот. И теперь об этом не страшно говорить. Я не чувствую себя какой-то, я не знаю, там, улетевшей куда-то дамой, которая что-то там придумывает. Просто я очень попугиваюсь людей, которые, знаете, говорят... Я вам расскажу, как устроен этот мир. Вот я точно знаю, у меня вот домовая книга на 250 поколений. Я потомок всех Рюриковичей, всех Иисусов Христов, Аллахов, Мухаммедов. Кто у вас там еще авторитет духовный? Вот я всех их потомок. У меня сохранились все родовые книги, и я точно знаю, что было и как все устроено. Я сразу попугиваюсь таких людей очень сильно, даже если они там что-то предоставят. Потому что ну, даже не будем брать ничего, все возможно в этом мире, понимаете, мне кажется, что важнее то, что вообще базовый, основной уровень, на котором происходит управление, это мировоззрение, и поэтому бойтесь волхвов дары приносящих, когда вам дают готовую концепцию модель мира, какой бы стройной она ни была, вы же все наверняка сталкивались, вот какая-то конструкция, вот, обал... вот сияет на х... град на холме просто безупречно. Вот как все было, вы выдыхаете, фу, все. <с> и тут приходит другой, а у него другой набор фактов, или даже тех же самых, но по-другому собранный. Он говорит, да нет, ребята, все было вот так вообще. А третий приходит, да вообще там вот так вот было. Вот, и а, это, это что, да, и, и с одной стороны нужна эта опора – вот эта мировоззренческая, она необходима. С другой стороны, в чем проблема, понимаете? То, какую концепцию вы поверили, та концепция начинает реализовываться. Потому что главное, что мы есть, это э, тел, э, душа и воля. Душа — это энергия. И когда э, разум направляет волю, когда мы выбираем, это есть применение воли, применение духа, приложение духа. И когда мы делаем выбор, «Да, мир вот такой!» Да, кто-то нас убедил, или мы сами убедились, мир вот такой, мы начинаем излучать эту матрицу, это представление в мир. И если таких, как мы, окажется много, либо такие, как мы, окажется сильными очень, ну вот, да, вложились, прокачали энергетику, умеем применять свою волю, мир становится таким. Вот эта концепция, что земля – колыбель богов, а в свое время от человека, которого я очень, ну, Человек многое мне дал в жизни в плане понимания, в плане вот того, чтобы прийти к себе, кто я есть и что я могу, да, что мир, земля это тюрьма военизированного типа для обучения в жесткой форме, ну, допустим, для каких-то то ли не очень законопослушных душ, то ли для каких-то вот кто не может нормально пройти какие-то уроки, да, и он вынужден их проходить в таком жестком варианте. А есть другая, колыбель богов. да? Они, в принципе, не спорят друг с другом, просто как бы формы могут быть разные. Вот. Так вот, это тоже важно, чем вы считаете Землю, чем мы считаем Землю. И я предлагаю считать ее колыбелью богов. Потому что это, в частности, то, что позволит нам же проходить те уроки, которые нам нужно проходить, в более ясной, понятной, и, может быть, даже в светлой и радостной форме. Я считаю, что этот бонус ну, вкусный. А, мазохизм, может быть, бывает полезен в чем-то, но, мне кажется, если это же самое можно получить в любви и радости, да, и, может быть, даже легче и быстрее имеет смысл в это вложиться.